Эта песня для меня новая. Я пару раз пел ее на стримах, уже успел выучить славу, поэтому вот решил записать для вас. Песня группы «Антиреспект» называется «Там-там». С ног, бе луна одинок небо хоть глоток, хоть глоток Души твои воздуха Где-то там и миллионы звезд Там и он уже шиканули То ли в шутку, а то ли всерьез Нам с тобою судьбу знать заранее Дабы друг друга не ранили. Душевно ли мы и так невзначай Много шрамов оставим И путь наш измучен раньше Но разве на листках не душа а просто фразы, как чувствую боль Острая не в попад Я так сильно желаю, мечтаю по пазлам С тобой собрать небес водопад Там-там Заранее на острие ножа, судьбу свою не поранил, Мои мысли где-то на глубине лежат, положительные и не И не удержать, только чувства мои дрожат, Ресницами глаз ее. Мне за все в этой жизни дождется. Если бы я был богат, я бы все богатства свои выменил, лишь бы не замерзало солнце. Мое личное солнце, звезда, что поим, ветер сбивает с ног, небелуна раскосы я одинок. Мне бы хоть глоток, хоть глоток души твоей воздуха там-там. Никто никогда не спросит, как нам жить. Строго Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, антилайки. Песня была посвящена автору, ее автору, который ушел из этой жизни. Теперь там смотрит на этот мир и радуется, наверное, то, что его два живет. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь. Не забудьте подписаться, если вы не подписаны. Мне будет очень приятно. Вам, надеюсь, это ничего не стоит. Пока.